Представляем вашему вниманию, новый iPhone 7. Он стал намного тоньше своего предшественника, и чуть толще листа алюминиевой фольги. Обводка сделана из дорогостоящего серого пластика, который влияет на ваш интеллект и делает вас умнее, а также есть разим для наушников и разим для зарядки, мы решили отойти от одного разъема, к двум. Также мы решили сделать телефон разборным, это новая разработка наших программистов, а также дизайнеры сделали нам замечательную голограмму, в которую можно залипать, когда батарея сядет. Но мы пошли еще дальше. Теперь клавиатура находится под экраном, это прорыв в сфере технологий, мы работали над этим несколько лет, давайте посмотрим, что изменилось в операционной системе. Еще одна разработка наших ученых сенсорный экран с необходимостью подтверждения действий на механической клавиатуре, вот так это работает. Теперь вот тексты станет еще более удобный. Мы разработали Т 10 который работает по принципу интуитивного набора, только на механической клавиатуре. Теперь нет этой навязчивой привязки к iTunes, мы выпилили из прошивки нового iPhone этот хлам, и установили более современный, быстрый, красивый, удобный, интуитивно понятный авиамагазин с Java приложениями. Давайте посмотрим камеру. Камеру здесь 3 мегапикселя, но матрица и диафрагма камеры стала в 100-500 раз лучше iPhone 6 и 6 плюс, а также двухкратный цифровой зум. У вас будут получаться снимки в любую погоду, будь то дождь, снег, день, ночь, это не важно, ведь камера в iPhone 7 самая лучшая. Еще одну фишку, которая очень понравится музыкофилам. Мы встроили сюда супер навороченный чип от Beats Audio, который обрабатывает звук, и разработали специально под этот чип суперсовременный современный эквалайзер. Новая прошивка стала еще более легкой, чем вы могли себе представить, теперь всего при нажатии одной клавиши, можно попасть в меню с быстрым запуском, это меню можно редактировать и добавлять в свои приложения. Мы обновили и усовершенствовали проигрыватели, теперь они стали как одно целое с системой телефона, что позволяет интегрироваться проигрывателю во все контекстные меню. И последнее, что бы хотелось сказать о телефоне, это кнопка сбоку, для быстрого доступа к фотоаппарату, которая сделает вашу жизнь намного лучше, ярче и радостнее. Все остальные сюрпризы в прошивке вы узнаете, купив наш iPhone 7 на 64, 128, 256 мегабайт. Спасибо за внимание.